Снова вредные советы. А, хочу дать вредный совет сетевикам сегодня. Я считаю, что он, наверное, самый вредный. Обязательно инвестируйте. С самого первого дня, как только вы попадаете в стэл-маркетинг, надо инвестировать. Это прямо обязательное явление. Даже если у вас нет денег... Займите их и проинвестируйте. Но обязательно, если деньги муж копил на машину, потратьте их на какую-нибудь инвестицию. Запихните их туда, откуда будет их не вытащить. То есть так, чтобы вот прям чувствовалась инвестиция, что вы в какие-нибудь алмазные призки Бразилии, в золотые какие-нибудь запасы э, Арабских Эмиратов. Обязательно куда-нибудь деньги запихните так, чтобы подальше и чтобы у вас было ощущение, что вы где-то в инвестиционном каком-то проекте. Поэтому самое первое правило: теряйте деньги.